Я считаю, что когда состоятельный человек занимается благотворительностью, это нормально. Мы все можем сделать этот мир чуточку лучше. Просто у меня для этого немного больше возможностей. Самое ценное – это здоровье наших близких. Особенно стариков и детей. И поэтому помощь детским домам и домам престарелых для меня в приоритете. Я в часам детдом Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо за внимание к моей персоне. И тогда Дарт Вейдер привел Люка к императору. Но Люк не испугался, потому что он был настоящий джедай. А чем все закончилось, я тебе расскажу, когда вернусь домой. Договорились? Марк! пришла, я сейчас. Страшно. Что с моей семьей? Да пока с ними все в порядке. Концерт. лакримоза браво-браво приятно в наши дни встретить человека, который так хорошо разбирается в искусстве ну послушай ты хороший хакер возможно даже гениальный если смог обойти систему безопасности банк и увести мои деньги и перевел все мои деньги э, куда фонд помощи наркозависления ты еще с чувством юмора ну зачем тебе играть в герой комикс? Ты хоть знаешь, сколько молодых ребят погибло из-за передоза Ой, Ну ты-то не умер. У тебя-то хватило мозгов не связываться с наркотой. Ну а твоя сестра, ее никто не заставлял кайфовать. Это был ее выбор. Благодаря моему бизнесу в этом мире становится меньше дураков и неудачников. Добро и зло это понятие относительное. Ты мразь. Ну, хорошо, тогда продолжим наши разговоры в искусстве. Что это за картина? Это Пикассо Герника. Так, хорошо. А год написания? 38. Тридцать седьмой. Чего ты хочешь? Поговорите искусно. А что, воин света способен убить женщину и ребенка? Добро и зло относительное понятия. Это что твои слова. Как ты выжил? В тот день, когда умер Ваня, тоже шел снег. Такой же белый пушистый, как Ирин. Мой муж Саша хотел расквитаться. Труп Саши нашли в канаве. Там, где я нашла тебя. Я туда цветы приношу. Тебе повезло. Используй свой шанс. Хватит придуриваться. Ты не убьешь человека. На какого персонажа комикса DC я похож? Понятия не имею. Таня! Двуликий. Антигерой. В прошлом благородный борец с преступностью сошел с ума и стал антигероем. После того, как его лицо обожгли кислотой. Продолжим беседу об искусстве. Отпусти ребенка. А может быть, он неудачник, как моя сестра. Я тебя найду. А ты знаком со вселенной Марвел? Я не люблю комиксы. Какой персонаж влюбился в смерть и пытался добиться ее взаимности? Я не знаю. Печально. Так... Да. Да. Ты когда приедешь? Таня. Давай быстрее. Лешка не спит сказку ждет. Да. Да, скоро буду. Да. Эффектно? Правда? Что это было? Симулятор реальности. Мое новое произведение. Ты же сам говорил, что я гений. Чего ты хочешь? Чтобы ты поехал домой и рассказал ребенку сказку. Ну, а потом за тобой придут. Прощай. И вот так, Люк Вокер. И его друзья победили императора, потому что добро всегда побеждает зло. Многие думают, что комиксы это слишком просто и примитивно. Но людям всегда нужно будет история о том, как добро побеждает зло, даже если их трудно отличить друг от друга.